Ехал по дороге и увидел кирху заброшенную, а поскольку я очень люблю всякие развалины, решил заехать, поснимать. валдеть как вот эта штука сверху не упала. Обратить внимание на трубу. Вот этот вот штукатуренная линия – это труба. Там стоит стояла печка внизу. Никогда не видел трубу под наклоном. Каких годов это сооружение? Я не могу сказать. Можем только предполагать. Но, судя по тому, что первое вот изначально выложено из волнов, это довольно-таки давно было сделано. Ой, наверху еще остались деревянные, деревянный каркас, крыши. Там, видимо, что-то рушилось, и оно вот повисло на остальных деревяшках. Какой-то вход есть. Ну-ка пойдем. О, да тут лестница. Все, лестница кончилась. Здесь я никогда не был, это просто случайно, что зашел. Я надеюсь, кому-то это понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Александр. Всем пока.